IPTables — это утилита для работы с пакетным фильтром, который в свою очередь позволяет фильтровать трафик по заранее запрограммированным правилам. В своей работе пакетный фильтр оперируется с IP-адресами, портами и протоколами. В дальнейшем вместо термина пакетный фильтр мы будем использовать термин IPTables, как более распространенный среди пользователей Linux. Основные возможности IPTables — это Фильтрация трафика на основе адресов отправителя и получателя пакетов, номеров портов транспортного уровня и правил, заданных администратором, перенаправление пакетов по определенным параметрам, организация доступа в интернет, проброс портов из глобальной сети в локальную, ограничение числа подключений, установление квот трафика, фильтрация по значению TTL, выполнение правил по расписанию Пришедший пакет сначала попадает на сетевое устройство, далее он перехватывается соответствующим драйвером и передается в ядро. После этого пакет проходит ряд таблиц и только потом передается локальному приложению или перенаправляется в другую систему, если это транзитный пакет. В EPTLS используются три вида таблиц. Mangle используется для внесения изменений в заголовок пакета, NET используется для трансляции сетевых адресов и фильтр используется для фильтрации трафика. Таблица Mangle. Таблица служит для внесения изменений в заголовок пакета. В этой таблице могут производиться следующие действия. TOS выполняет установку бита Type of Service. Поле задает желаемый вариант маршрутизации. TTL выполняет установку поля Time to Life пакета. И Mark устанавливает метку на пакет, которая может быть проверена в других правилах. Цепочки в этой таблице. Прероутинг. Используется для внесения изменений в пакеты на входе в IPTABLES перед принятием решения о маршрутизации. Построутинг Используется для внесения изменений в пакеты на выходе из IPTABLES после принятия решения о маршрутизации. Input. Используется для внесения изменений в пакеты перед тем, как они будут переданы локальному приложению. Output используется для внесения изменений в пакеты, поступающие от приложения внутри IP-таблиц. И форвард используется для внесения изменений в транзитные пакеты. Таблица NAT. Таблица используется для преобразования сетевых адресов. В этой таблице могут производиться следующие действия. DNAT. Преобразование адреса назначения в заголовке пакета. SNAT. Изменение исходного адреса пакета. «Маскарад». Используется в тех же целях, что и SNAT, но позволяет работать с динамическими IP-адресами. Цепочки в этой таблице. при роутинг Используется для внесения изменений в пакеты на входе в IP-тейблс. Output. Используется для преобразования адресов в пакетах перед дальнейшей маршрутизацией. И построутинг роутинг Используется для преобразования пакетов перед отправкой их в сеть. Таблица «Фильтр». Таблица используется для фильтрации пакетов. В этой таблице есть три цепочки. Input – цепочка для входящих пакетов. Forward – цепочка для транзитных пакетов. И Output – цепочка для исходящих пакетов. Политика по умолчанию. При использовании брандмауеров применяются две политики. Разрешить все и запретить выборочно. И запретить все и разрешить выборочно. Для повышения безопасности рекомендуется использовать именно вторую политику. И давайте поговорим про управление пакетным фильтром. Как можно управлять нашим IP-таблс. Первое это использовать веб-интерфейс Webmin. Его можно установить из репозитория. Второй способ использовать GuardDog. Я ссылку на эту программу дам в печатном руководстве. Можно скачать, там удобный графический интерфейс для начинающих хороший выбор. Третье использовать команду Setup. Она по умолчанию уже присутствует в операционной системе по крайней мере, в RedHat -а подобных дистрибутивах. Давайте переместимся на консоль нашу и посмотрим эту программу. Setup. Она не только позволяет. Firewall настраивать, ну и множество других настроек производить в операционной системе. Нам нужен второй пункт в этом меню, Firewall Configuration. Заходим в него и здесь выбираем Customize и переходим в интерфейс, где мы можем для популярных служб поставить звездочку. этим мы разрешим работать через ip -tables данным службам, либо указать здесь явно какие-то номера портов, которые мы которые мы хотим открыть в нашем ip чтобы они могли взаимодействовать со внешним миром. Вот. Тоже для начинающих неплохой выбор, но здесь, конечно, возможностей совсем мало. Мало что здесь можно делать. И четвертый способ – использовать утилиту ip -табл. Можно как писать самописные скрипты с правилами для пакетного фильтра, так и... В командной строке набирать все команды последовательно, а потом просто сохранить конфигурацию. После того, как убедитесь, что все работает как и предполагалось. Формат записи aptables. Каждое правило в aptables это отдельная строка, сформированная по определенным правилам. В общем виде правило пишется так. aptables-t, имя таблицы, команд команды, матч совпадение и target jump. IP-tables это сама команда IP-tables. Minus t задает имя таблицы, для которой будет создано правило. Command ⁇ команда, которая определяет действие ip tables. добавить правило, удалить правило и так далее. Match задает критерий проверки, по которым определяется, попадает ли пакет под действие правила или нет. И terget jump ⁇ какое действие должно быть выполнено при выполнении критерия. Пример правила IPTables представлен на экране IPTables-AInput-P протокол TCP, D-Port, destinationPort, пункт, порт назначения 80 и минус G, accept. Мы разрешаем пакеты на 80-й порт. IPTables-AInput это добавление правила в цепочку in минус PTCP, D-Port80 критерий, 80-й TCP порт. И минус G, accept, действие наше принять. То есть пакеты, идущие на 80-й TCP порт, будут приняты. Команда APTables. Минус A, добавление правила в цепочку. То, что мы сейчас в примере видели. Минус D, удаление правила из цепочки. Минус R, заменить одно правило другим. Минус I – вставить новое правило в цепочку. Минус L – вывод списка правил в заданной цепочке. Минус F – сброс всех правил в заданной цепочке. Минус Z – обновление всех счетчиков в заданной цепочке. Минус N – создание новой цепочки с заданным именем. Минус X – удаление цепочки. Минус P – задают политику по умолчанию для цепочки. И минус E – переименование пользовательской цепочки. Дополнительные опции можно просмотреть с помощью команды «Iptables-h». В командной строке давайте переместимся на консоль. Я сразу покажу эту команду на всякий случай. Вот здесь можно получить дополнительную справку по IPTables. Ну и, конечно же, есть MAN-страница, еще IPTables на всякий случай. Давайте зайдем и туда. Здесь пример IPTables, опции, действия критерии и так далее. Все здесь есть, много различных примеров представлены, так что начинающие здесь все смогут почерпнуть. И давайте поговорим про критерии, которые могут применяться в пакетном фильтре. Общие критерии. Общие критерии допустимо употреблять в любых правилах, они не зависят от типа протокола. Критерии минус пи – указание типа протокола, Критерий минус "-s", IP-адрес источника пакета, минус "-d", IP-адрес получателя пакета, минус "-j", что необходимо сделать для правила соответствующего критерию, минус "-i", интерфейс, с которого был получен пакет, минус "-o", указание имени выходного интерфейса, и минус "-f", правило распространяется на все фрагменты фрагментированного пакета. TCP-критерий. Под этот критерий попадают TCP-пакеты. S-порт – исходный порт, с которого был отправлен пакет. D-порт – порт, на который адресован пакет. TCP-флагс определяет маску и флаги TCP-пакета. SIN – критерию соответствует пакету с установленным флагом SIN и сброшенными флагами ACK и FIN. TCP-опшн option под этот критерий будут попадать пакеты с указанным в нем числом. UDP-критерии. Под этот критерий попадают UDP-пакеты – S-Port исходный порт, с которого был отправлен пакет. Deport – порт, на который адресован пакет. ICMP-критерии. Под этот критерий попадают ICMP-пакеты. Протокол используется для передачи сообщений об ошибках и управления соединением. Критерии ICMP-type – тип ICMP-пакета. Получить список всех возможных типов можно. Команда IP-Tables – протокол ICMP-help. Давайте переместимся на консоль и сразу ее выполним команда достаточно длинная, лучше показать ее вам на всякий случай. ip table, протокол icmp, help. вот здесь все типы icmp пакет у нас представлены. в основном icmp используется для пинга, то есть позволяет пинговать удаленную систему, чтобы выяснить, отвечает ли она или не отвечает. Ну, то, что она не, может не отвечать, не означает, что э, компьютер выключен, потому что можно в APTables заблокировать прием-отправку ICMP пакетов, тем самым замаскировав свой сервер. Мы как раз сегодня это и сделаем, то есть нашу э, машину из сети нельзя будет пинговать, хотя она будет все время в сети находиться и спа нормально работать. А вот мы э, пинговать сможем удаленные станции. Критерий лимит. Критерий устанавливает предельное число пакетов в единицу времени, которая способна пропустить правила. Критерий лимит. Предельное число пакетов в единицу времени, которая способна пропустить правила. Лимит берст устанавливает максимальное значение числа берст лимит для критерия лимит. Критерий маг указывается с помощью минус -m маг. Критерий используется для проверки исходного маг адреса пакета. И единственный ключ mac source MAC-сурс, MAC-адрес сетевого узла, передавшего пакет. Пример я сегодня покажу, как на основе MAC-адреса можно производить фильтрацию. Переходим дальше. Критерии Mark указываются с помощью -M mark. Критерий позволяют установить метку на пакет. Единственный ключ Mark производит проверку пакетов, которые были предварительно помечены. Критерий мультипорт. Этот критерий мы сегодня будем тоже использовать. Он указывается с помощью минус "-M Multiport". Критерий позволяет одновременно задать до 15 портов. Ключ SourcePort служит для указания списка исходящих портов. DestinationPort служит для указания списков входных портов входящих. И порт критерий проверяет как исходящий, так и входящий порт пакета. Критерий Ovener. Указывается с помощью –m-овнер. Критерии используются для проверки владельца пакета. И четыре доступных ключа. UIT-овнер проверка владельца по UIT. Git-овнер – проверка владельца по Git. PID-овнер – проверка владельца по PID, процесс ID. И SID-овнер проверка Season ID пакета. Критерии State. Указывается с помощью минус state Критерий позволяет получить информацию о состоянии пакета. И единственный ключ state. Проверяется признак состояния соединения с помощью этого ключа. Критерий TOS. Указывается с помощью минус tos Критерий используется для проверки битов TOS. И единственный ключ TOS. Данный критерий предназначен для проверки установленных битов TOS. Критерий TTL указывается с помощью минус m ttl, критерий проверяет поле ttl. Единственный ключ производит проверку поля ttl на равенство заданному значению. Действия и переходы. Действия и переходы сообщают правила, что необходимо выполнить, если пакет соответствует заданному критерию. Действие задаются с помощью ключа j. Accept. Пакет прекращает движение по цепочке и считается принятым. Donut. Используется для преобразования адреса пункта назначения в пакете. SNAT. Используется для преобразования сетевых адресов, то есть изменения исходящего IP-адреса в заголовке пакета. Действие можно использовать для предоставления доступа в интернет другим компьютерам из локальной сети, обладая одним уникальным IP-адресом. DROP. Сброс пакета. После этого IP-тебус больше с ним не работает. LOH. Используется для журналирования пакетов и событий. MARK. Используется для установки ip меток на пакеты. Маскарад выполняет ту же самую задачу, что и Snat, только может работать с динамическими IP-адресами. Миррор может использоваться в экспериментальных целях. Que ставит пакет в очередь на обработку пользовательскому процессу. Редирект перенаправление пакетов и потоков на другой порт той же самой системы. Реджект выполняет ту же самую задачу, что и дроп, но при этом уведомляет удаленную систему, что пакет отвергнут. Return – прекращение движения пакета по текущей цепочке правил и возврат в вызывающую цепочку. TOS – используется для установки битов тос в заголовке пакета. TTL – используется для изменения поля TTL в заголовке пакета. И ULOG – предоставляет возможность журналирования пакетов в пользовательское пространство. Состояние пакетов. New – пакет является первым для данного соединения. Related – Соединение получает статус Related, если оно связано с другим соединением, имеющим признак Established. Established в состоянии Established говорит о том, что это не первый пакет в соединении. Invalid – пакет не может быть идентифицирован и поэтому не может иметь определенного статуса. Эти состояния могут использоваться в критерии State. И теперь когда мы поговорили про таблицы, возможные цепочки в этих таблицах, команда ip критерии, действия и переходы, самое время поработать с ip чтобы прояснить для себя, как же все это использовать. Сейчас мы напишем небольшой скрипт, где разрешим доступ к некоторым нашим службам. Все остальное мы просто запретим. Поддержка пакетного фильтра в ядре и сам пакет ip присутствует в операционной системе по умолчанию, поэтому никаких дополнительных настроек не требуется. И давайте переключимся на консоль и приступим. Вначале с помощью команды rpm-q я проверил наличие пакета IPTables в системе. Как видим, версия пакета 1.3.5 у нас установлена, все в порядке. А, дальше убедимся, что IPTables запускается при старте системы. Это можно сделать с помощью чички config list ip tables IPTables у нас не стартует автоматически, это нужно исправить. Чички конфиг, IPTables он. Проверяем еще раз и видим, что на втором, третьем, четвертом и пятом уровнях выполнения он у нас будет автоматически теперь загружаться. Дальше давайте выведем список текущих правил IPTables. Это можно сделать с помощью команды IPTables-LV. И, как видим, сейчас у нас никаких правил в IP-Tables не прописано. Политика по умолчанию для, для всех цепочек у нас Accept, то есть принять. То есть у нас сейчас принимаются все пакеты, никакая фильтрация не происходит. То есть система у нас полностью открыта для вторжения извне. Это нужно исправить, нужно закрыть все неиспользуемые порты, оставив только самые важные. Давайте сейчас напишем простой скрипт для ip -tables. Можно команды как в командной строке вводить новые правила, так и создать отдельный файл, где все один раз написать, а потом просто загрузить этот файл. Мы так сейчас и поступим, это гораздо удобнее. У меня уже есть файл Firewall. Давайте зайдем в этот файл с помощью текстового редактора. Vim Firewall. Вот такой у меня небольшой набор правил получился. В самом верху у меня bin bash, шабанг. Это у нас баш скрипт у нас будет. Дальше у меня в переменной apt указан путь к утилите aptables. По умолчанию она всегда в sbin находится, то есть полный путь будет sbin iptables Дальше мы очищаем правила и удаляем цепочки. Это ключи минус f и минус x, как мы уже знаем. Когда мы рассматривали команду iptables мы про них немножко поговорили. Ну, естественно, в переменную IPT будет а, автоматически подставляться путь IPTables. То есть IPT-F, то же самое, что и избина IPTables-F. Просто IPT, она как бы короче. И удобнее везде переменную использовать. А если путь к IPTables поменяется, вам достаточно это будет поменять а, в одном месте. То есть вот здесь и везде, соответственно, изменения вступят в силу. В общем достаточно распространенный способ, кто занимается программированием, я думаю, поймет, о чем речь. Это куда более удобно, чем везде это писать, потому что, ну, если путь поменять с CopyTables, ну, везде нужно будет вручную это менять. Дальше, по умолчанию, доступ мы запрещаем. Input InputDrop, ForwardDrop и output, drop у нас по умолчанию. И список разрешенных TCP и UDP портов. Вот как раз в этих переменах TCP порты и UDP порты мы перечисляем все порты, которые у нас будут открыты в нашем Firewalling я от TCP порты открыл таки 21 FTP 22 SSH -D, 25 это у меня почта SendMail висит 53 DNS 80 -ый. у меня Apache веб-сервер, 143 IMAP и 443 это у нас HTTPS то есть HTTP защищенный и UDP порты 53 DNS 21 это у меня FTP 20 тоже FTP два порта UDP для FTP, разрешаем пакеты для интерфейса обратной петли loopback интерфейс, это нужно для нормальной работы операционной системы. Input у нас lo accept, output тоже выходной интерфейс lo тоже accept. Дальше разрешаем пакеты для установленных соединений, то есть смотрим Критерий у нас состояние Established и Related будет. Действие принять. Разрешаем исходящие соединения. Тоже M-State у нас статус New Established Related. И действие у нас Accept, то есть принять. То есть пакеты New Established и Related у нас будут разрешены. Дальше разрешаем доступ к портам, описанным в переменах tcp портс и udp портс. В этих переменах мы их просто перечислили, а дальше их нужно разрешить. И вот как раз мультипорт нам в этом поможет. Мультипорт позволяет через запятую указать до 15 портов. Можно каждой строкой указывать какой-то отдельный порт, но куда более грамотно будет написать мультипорт и через запятую, просто через в виде списка указать все порты, Сначала мы это делаем для TCP, минус P протокол, задаем TCP. И дальше в перемены мы подставляем как раз TCP порт наши, То есть все вот эти порты у нас сюда подставятся. Для них мы делаем действие G, J accept. Ну и то же самое для протокола UDP. Также здесь перемены UDP порт у нас. Ну и разрешаем исходящий пинг. То есть нашу машину извне пингануть не получится, а вот мы сможем всех подряд пинговать. Достаточно такая. Безопасная конфигурация. Вот такой небольшой скрипт у меня получился. Собственно, все. Теперь можно выйти отсюда, сделать этот скрипт исполняемым и загрузить его, проверить его работоспособность. Давайте отсюда я сейчас выйду. Посмотрю, какие сейчас права на файл установлены. На выполнение у нас сейчас нет. Делаю чмод плюс x firewall. Проверяю. Да, rvx, rx, rx у нас. И теперь можно загрузить этот файл. И давайте проверим iptables-lv. И все. Вот наши как раз политики по умолчанию для цепочек input-forward и output-drop. То есть по умолчанию мы все подключения отторгаем и разрешаем только то, что разрешено явно в наших правилах. multiport Пункты назначения Deports, то есть порты назначения FTP, SSH, SMTP, Domain, ну Domain это у нас DNS, HTTP, IMAP и HTTPS, как раз те порты, которые мы разрешили. Это у нас вот TCP и UDP, мультипорт у нас назначение порты тоже DNS, FTP и FTP Data, то есть для FTP нужно будет два порта, 21 и 20 открыть. Ну и разрешено SMP эхо Reply. Все, если все нормально работает, а это мы сейчас проверим, переключившись на другую машину. Есть у меня WordPress. И давайте с помощью iMap просканируем мою систему, где у меня сейчас а, запущен мой скрипт с набором правил для IP-Tables. То есть сейчас у меня IP-Tables начал активно фильтровать входящие пакеты. И посмотрим, какие порты теперь в моей системе открыты. Раньше у меня там было все открыто. Посмотрим, что теперь нам и map выйдет, когда мы настроили наш iptables. Это несложная была сегодня у нас конфигурация iptables. Можно настроить как угодно. Сложных правил можно, но устанавливать с ограничением по приему пакетов с более сложными условиями фильтрации и так далее. Ну, С чего-то нужно начинать. Мы сегодня рассмотрели конфигурацию, которая позволит обезопасить достаточно хорошо вашу систему. То есть по умолчанию мы все запрещаем и разрешаем доступ только к нашим каким-то службам небольшому количеству. Естественно, нужно будет следить за безопасностью этих самих служб, устанавливать обновления для них различные патчи безопасности и видим вот как раз те порты, которые мы открыли, у нас и собственно здесь открыты. State closed означает, что у нас собственно сам-то порт у нас выпитый был с открыт, но на двадцать первом порту у меня сейчас FTP сервер этот порт не слушает, потому что у меня FTP не запущен. 22 у меня open, то есть открыт, можно подключаться. Ну, естественно, 22-й порт, что у нас, это SSH. Естественно, я сейчас по SSH подключен, и он у меня всегда запущен, иначе я бы сейчас просто туда не смог подключиться. 25-й, 53-й также closed. У меня сейчас почтовый сервер не запущен, хотя порт и открыт. Естественно, если служба не запущена, вы ее не используете, порт стоит закрыть. Я их открыл просто, вот чтобы показать для примера, как можно открывать-закрывать порты. 80 открыто означает, что у меня сейчас, сейчас веб-сервер Apache работает. Ну и 143 и 443 также у меня закрыты. IMAP и HTTPS. Вот все нормально, значит, порты, которые у нас открыты, в Nmap'е мы их смогли вычислить, <связывая> просканировав удаленную систему. И можем вернуться обратно. И все. правило нормально работает. Теперь конфигурацию можно эту сохранить, чтобы она у нас использовалась сразу же при старте системы. Как это можно сделать? Это можно сделать вот так: service ip_tables save. Все, мы сохраняем нашу конфигурацию. И теперь она будет у нас все время использоваться. Наша конфигурация сохранилась в файл /etc/sysconfig/ip_tables. Давайте зайдем в этот файл и посмотрим. IP tables. Вот как раз наш набор правил. Сгенерирован утилита IP tables с И если мы захотим все наши правила сбросить, можно будет просто удалить этот файл. И все, тогда IP tables полностью будет очищен, естественно, после перезагрузки. И можно будет какие-то новые правила задать, но гораздо удобнее редактировать существующий файл и обновлять конфигурацию ip -tables. Еще есть а, файл, который может пригодиться. Так Less ip config у нас по-моему называется. Да, вот это конфигурационный файл IP-Tables, который позволяет еще дополнительно какие-то настройки производить. Ну, например, вот IP-Tables save on stop, то есть если здесь Yes мы укажем, то конфигурация IP-Tables будет сохраняться в файл автоматически при остановке IP-Tables. То есть, если при остановке вы не хотите правила все потерять, их можно автоматически сохранять в конфигурационный файл. Ну и некоторые другие опции. Здесь, собственно, написано, для чего они нужны. Не так их и много. Все на, одной, на одном экране умещаются. Все, я отсюда выйду. И давайте вернемся на слайд и рассмотрим некоторые другие правила, которые достаточно часто применяются в IP-Tables. Первое — IP-forwarding, включение. Это если у вас два и более сетевых интерфейсов, нужно будет включить это в файле etc.sysctl.conf. Нужно будет опцию поправить на это IPv4, IPv4, единичку ей присвоить. Дальше пример ограничения доступа по MAC-адресу, запрещаем доступ к FTP всем пользователям, кроме пользователя с MAC-адресом E6, E6, F0, 4189, 85. Обратите внимание на восклицательный знак. Он производит инверсию. То есть, если бы его не было, то мы бы запрещали доступ на, 8, на 21 порт пользователю вот с таким вот MAC-адресом. -ад, MAC потому что действие дроп. То есть, дропнуть пакет, то есть, запретить ему попасть в нашу систему а поскольку у нас восклицательный знак, то получается правило, что всем запрещено, кроме пользователя вот с таким MAC-адресом. То есть вот так можно делать инверсию, которая делает все наоборот. Следующий пример это перенаправление пакетов. Перенаправление пакетов, идущих на 80-й порт на стандартный порт прокси-сервера. То есть редиректим. Все пакеты, идущие на 80-й порт на порт 3128, где работает наш сквит. Следующий пример это проброс порта, предоставление доступа из интернет к веб-серверу, который расположен в нашей локальной сети. Вместо IP-адреса 192 168 79.2. Укажите, естественно, IP-адрес вашего веб-сервера. И последний пример – маскарадинг для доступа локальных пользователей в интернет. Мы сегодня разобрали основные способы использования ip таблиц и на этом на сегодня все.